Всем привет! Этот небольшой лазерный проект себе нагреб. Называется Посейдон 500S. Профессионал шоу Лазерная система. Фирма AT Лазер. Да-да-да, честно скажу, никогда не думал, что у меня будет что-то подобное самое, потому что данная штука стоит просто охрененных денег. Просто стоит дохрена самое. Но мне посчастливилось ее купить это самое на нашем любимом сайте АВИТО да, к сожалению, конечно сломанно да да да, вот так это самое конечно это самое, там в нем еле-еле конечно дышит это самое зеленый лазеры это самое да, кстати, в этом лазерном проекторе стоит лазерный модуль 473 нанометра, да, это как раз был именно проектор того времени где стоял 473 на метр. И здесь он, кстати, до сих пор стоит. Мы разберем, сегодня, точнее, сегодня мы разберем, и я вам все покажу, как сделаны были настоящие лазеры. Ну, не то, что сейчас, которые, самая самое. Данная штуковина весит аж 15 килограмм, это самое. И честно, честно скажу, это самое. 15 килограмм, я представляю, что это как, ну, ведро воды там, и еще одно ведро воды. Вот так как-то. Но когда я его поднял, когда я его поднял, это его вес реально стал цветного телевизора. Старого цветного телевизора. Но не лампового, а обычно старого полупроводникового. И на это я просто охренел. Самое. Вот То, сколько он весит. Да. Ну, как ни странно, это самое... Это весит только сам корпус. Да. Сейчас я его включу конечно то потом мы его разберем кстати сразу говорю это самое. мне пришлось отодрать зеркало вот от этого от моего вам сейчас покажу. от моего от такого вот от этого моего старого лазера да здесь уже ничего нету сразу а зеленый стоит здесь уже ничего нет пришлось отодрать зеркало зеркало здесь было отломанное то есть это самое, ну очень мне интересно, что он хоть хотя бы показывает, просто очень интересно было. Да, это конечно я уже забросился, да, да, и чужо, я конечно не все еще показал, самое. да, вот сейчас со всех сторон покажу его, вот здесь, здесь вентиляторы, сзади вентиляторы, здесь конечно сзади вот все на таких кнопочках. Довольно старую тему. Да, кстати, прибор тайванский, да, когда-то выпускали, ну, как написано было, и уже тогда давно очень, оказывается, сиди карты поддерживал, но он, но вот из-за этого он был бешен, дорогой прибор, просто-напросто. Входы и льда тоже были, это самое, X и, конечно, страна, не, не менее дешевое цифровое управление адресами. А, нет, нет, та, да, для меня адреса. И Гипсвич были. еще. Ну, короче, всего, всего дохрена. Только подключай. Здесь, кстати, фл флешку у меня где-то валится, кстати, я, как сказать, потерял регулятор громкости. Да, кстати, уже пробовал подключать к льда, к dmx. Сразу говорю, не работает. Просто не работает. Чего-то где-то сломано. И довольно-таки хорошо сломано. Этот, кстати, он я так полный замкнутый то есть сюда включаешь и, сам, и сразу нарубается сейчас я включу и мы продемонстрируем чего вообще хоть показываете так ну чё ж я ставлю видео на паузу вот он так зашумел и сейчас мы посмотрим чем вообще рискует хоть вот здесь загорелись две точки точнее три точки Самые яркие, естественно, зеленые. Вот если, давайте свет выключить. Самые яркие зеленые. Да, как ни странно. Зеленый здесь лазер. Он тоже очень сильно подсевший. Ч 473 и красный лазер. Они сгоревшие. Да, полностью сгоревшие. Либо у 473 истощился кристалл. То есть кончился ресурс его службы. Да. Давайте сейчас здесь понажимаем, чтобы он хоть что-то начал рисовать Вот, наверное, саунд сейчас включим И что-то он должен вообще немного рисовать Вот Сейчас я цвет вырублю Да-да, 473 кое-где проскальзывает Да, кстати, эту линию не видно, еще глазом красным было вот телефон да вот так он рисует такие узоры как ни странно до сих пор кстати есть на телефоне кажется на телефоне конечно кажется что зеленый здесь мега яркий нет на самом деле он к сожалению не тусклый к сожалению на самом деле тусклый телефон он достал уже да, и кстати, так он ярко не кажется. И кстати, вот синий и красный, кстати, глазом едва видно. То есть телефон реально преувеличивает очень сильно. Вот таким узоры рисует С сразу говорю, узоров здесь реально дохрена. B. Вот почему телефон видит красный. Ну, на, на самом деле, красного там нету. Может, конечно, здесь какой-нибудь 671 вместо красного стоит. Да вроде бы как видно то, что на узоре полоском. То есть, вроде как диодный модуль стоит. Так, ладно. Не будем мы все узоры пересматривать. Их здесь реально просто дохрена. Но все-таки сами подумайте. То сколько он стоит. Сюда впихнули в то время все, что, все, что можно. Да. Сейчас его выключу. А, ну давайте спереди спередичи покажу. Сейчас мы. Камеру побольше. Да, кстати, еще что хотел сказать. Понятно. Вот забывай я. Еще я. вечно сказать хочу? Вот, если на, зеркаль... на зеркальке посмотреть, то красная там линия, то есть это самое, просто как многомодовый. Да, что хотел сказать. То есть, данный лазер, и, и, первое из того, что он стоил, из-за чего он стоит дорого, точнее, и раньше даже стоил дохрена, не знаю, сейчас, сейчас их не выпускают, это потому что, ну, то есть, вот название Посейдон это говорит о том, что здесь Поставлю синий лазер. То есть, <laughs> это реально была редкость. Синий лазер. То есть, 473, он, конечно, голубой, но Шоу он кажется, как синий. Ну, уже им когда луч проходит самое. То есть, такой вот, небесный самый. То есть, в то время у, на 100% не было 445 нанометров, 450. И, по-моему, 405 нанометров не было. То есть, это ре реальный раритет. Ре то есть, это самое, то есть, ну, был, я не знаю, синий лазер. Вот из-за этого, скорее всего, называть Посеидон. Ну, то есть, блин, что кто он основывал? Я уже забыл, конечно, что-то с по-моему, связано. Все такое. То, что, то есть, здесь, здесь стоит голубой лазер. То есть, еще раз, сейчас я вам покажу со всех сторон его. Да, вот такая штука. Я, да, конечно, честно говорю, никогда не мечтал купить. Вообще, даже что у меня что-то подобное будет, потому что реально до хрена стоит. Продал мне не его на, ви... на сайте Авито. Рок-музыкант, который занимается музыкой. Вообще, судя по общению, очень обалденный человек, и самое. И по сути, видимо в... видимо, в то время губа у него была реально не дура. Купить подобный аппарат. Походу, когда покупали, походу реально у их группы был успех, и, как ни странно, это самое, ну, раньше, как сказать, основательно подходили, это к песням, к шоу, это ну, не то, что сейчас у нас, ну, по крайней мере, это самое, раньше, вроде как, есть какой-то успех у кого-то был, старались реально какие-то штуки купить, такие прям, реально обалденные, которые действительно оставляли Реально охрененное просто впечатление. Я не знаю, конечно, может быть, может быть сейчас, если, вот, если на YouTube полазить, самое, там действительно, ну, в Германии, да, там проводятся такие шоу, ну, можно сказать, и по яркости, и все такое. Ну, просто раньше как-то проводились упаныры, праздники всякие, там, лазерные шоу, там, ну, то есть, там, по телевизору рекламировали. Сейчас почему-то этого вроде нету. То есть как-то все... Ну, не стало это вот. Так, ну чё ж. Дальше мы его разберем. Да, еще, кстати, низ не, погля... не показал вам. Низ, сейчас я вам низ покажу. Да, кстати, вот это вот все, вот это. Вот это все, вот эти вот вставки. Вот это все. Это вот, не поверьте, это реально такой толщины алюминий. Наверное, 4 миллиметра. То есть весь корпус, да, вот по периметру, да, вот это, кстати, толще, по-моему, даже, это самое, он весь из алюминия, то есть, это самое, реально тяжелый. Вот сейчас я его вот так поставлю, из зеркальки, для меня. понимаете, вот этот лист, на нем стоит лазерные модули, это самое, он тоже из толстого алюминия, то есть, весь корпус, то есть, если он даже упадет откуда-то, это самое, скорее всего, он проломит сцену, наверное, а не разобьется. Так, ну теперь точно уж следующий видео про разбор будет. Ну, то есть следующая часть. Так вот, пришлось купить вот такой тамбор ключей и подходит здесь. Вроде бы даже здесь, кстати, шестигранники стоят по всем углам, и их надо откручивать. Так. все из алюминия так. и здесь должна вот эта полоска вот она да кстати вот такой толстый алюминий здесь так это мы тоже откладываем и должна вот эта крышка сейчас покажу крышка а стоп здесь еще еще будет секундочку болт то были здесь они заворачиваются еще чтобы... конкретно сидит Во. Так. так секундочку телефон и продолжим продолжим его скрывать Вот. вот такой толщины алюминиевая крышка просто охренеть можно. Все реально прочное Так откладываем ее и вот так он выглядит внутри. То есть сейчас я телефон телефон сниму и покажу, то есть поближе все это дело. Вот. Так, он выглядит внутри, если вот идти, вот так. Вот этот вот зеленый стоит. Вот, вот этот вот драйвер. Нет, это драйвер красного. Да, кстати, здесь проектор полностью аналоговый. Да, здесь полностью все аналоговый стоит. То есть все модули они аналоговые. Да, кстати, здоровенный 473 нанометра стоит и красный стоит. Вот. Это я вам сейчас покажу, так побрили. Вот так оно выглядит. Это не... Это стоит красный, голубой 473, так вот телефон, завязывай нафиг. Так, блок питания, да, еще что хочу сказать. Т так, ладно, потом сам, драйвер 473 метра. вот. Да, надписи здесь, конечно, нифига не видно, даже сколько милливатт. Все равно, потому что ему лет, наверное, блин, хрен, может больше, чем мне, блядь. Да, вот это вот плата управления его. То есть это самое кнопочки, флешки, все такое. Так, вот это у нас хрен значено. Я так думаю то, что здесь, вот на этой плате.. Так, что здесь? Куда идет? тоже какое-то управление, ладно, разберемся попозже чуть, чуть Так, вот это вот драйвер зеленого тоже аналоговый, здесь тоже встроенный, как и в 650 нанометров. Блок, блок питание на 220 прям наверху. Наверху на 220 блок питания, который залитый эпоксидкой, а, а ниже сам драйвер модуля. Вот, да в данном случае зеленого так вот это вот драйвер это драйвер красного тоже аналоговый да и кстати вот здесь вот все они конечно да я его привез это мной первый раз открыл посмотри что там хоть такое много пыли все так все такое то есть вот эти все они были разболтаны шатались ну то есть раскручены все были вот это тоже раскручиваем То есть, я так понял, быть может, какие-то проблемы были, сюда залезли и спалили как раз 473 на Хотя, судя потому что он еще более-менее, ну не скажешь, что более-менее едва светит, да, вряд ли, конечно, так сделали, скорее всего, просто со временем разболталось. То есть, зеленый здесь как более-менее светит, и... То есть, все-таки его использовали. Так. Вот так, поближе. Модулю Это красный и 473 на метра. Зеленый есть. Так, что еще? Спла... Про плату, возможно, потом расскажу чуть. -чуть но мне что-то подсказывает то, что это как раз... Как раз вот на этой микросхеме зажиты узоры, я так думаю. А вот, а вот эта вот плата, это скорее всего управление льда и dmx, ну я так по крайней мере думаю. Так, а вот это вот, вот эти вот две платки мизерных, это, это плата платы сканеров, вот этих, да, вот, вот так это, они здесь отдельно, то есть самое, видно как, короче, устроено, то есть не на одной большой плате, а все раздельно сделано, вот сами сканеры, честно говорю, документацию смогу Мельником. поэтому не могу сказать Сколько они там, чего там. Так, сейчас я припру отвертку, вот. и я вам покажу, что под этой коробкой. Кстати, сразу скажу, реально охренеете, что здесь? Да. То, как сейчас это стали делать, а то, как делали раньше. На это просто можно хранить. На саму прочность имеется в виду. То есть, так, ладно. Можно снять? Его забыл, как я снимал. Ладно, сейчас я вот эту балку откручу, так, здесь болтик, так, ладно, давайте пристановим. вот открутил я, шестигранник стегранник и теперь его можно разобрать, да, это, кстати, все, все реально толстое, вот тоже смотрите, какая отличина алюминия, там вентилетры здесь кстати стоят фильтры от пыли на вентиляторах. то есть все предусмотрено так и надо вот нам вот эту штуку выдрать то есть, а стоп, здесь еще один зараз шестигранник. как я же я нахрен не заметил Бл благо он не, не, не, не страшно держится То есть разболтанный остался. Блин, еще один снизу зараза, блять. Да, он плеть снизу. Один уже еще один. Ну какой пылить. Так, вот. Мы вынули эту штуку. Тоже -то, которая очень толстая. Так, и чё ж, теперь можно будет, ну, конечно, можно коробку снять, но я еще хочу снять вот эту штуковину. Видите, какая толщина? То есть, на сове сделана. Её мы тоже отбросим на диван. И теперь мы добрались вот до этой штуки. Это РГВ-система. Мега-прочная. На... мега мега сказать, толстый такой подковий, но не подковий, это самое, а станине из алюминия, и вот если то поглядите через зеркала к зеленому, да, это, кстати, красный. это кстати, RGB-система здесь мега продуманная, сразу говорю, сейчас объясню почему, то есть, да, кстати, вот это вот кожух, кожух из металла Наверное, двойкой я так думаю да 2 миллиметра тяжелый такой бэ, массивный да почему здесь РГБ система давайте их продумаем да то что здесь зеленый зеленый лазер у, ко у которого это самое есть помимо излучения зеленого еще и излучение инфракрасное которое ну нежелательно бы для людей и ну для людей и животных ну, точнее, тот, кто смотрит ну, на данный лазерный шоу. То есть, и поэтому, да, кстати, и у 473 такое же есть излучение, потому он как тоже твердотельный. Поэтому здесь сделали очень довольно-таки интересно. То есть зеленый он проходит через синий, через синий зеркало, самое, и, проходит чер... и отражается красным на сканирующую систему. Да, вот так сделано. Также 473 отражается от своего зеркала и отражается красным зеркалом. То есть все излучение, можно сказать, вредное, да? Хотя есть так разобраться, мощности здесь особо-то вот самая у нем. То есть 474 ин, ну, побочный эффект. Инфракрасное излучение А473 и А532 на зерном модуле, он отфильтровывается вот этими зеркалами, то есть это самое, то есть он проходит мимо на корпус, отражается только видимый спектр, Так и, и то есть максимально безопасный для человека сделано, да плюс он к тому же еще аналоговый, ну, представляете? насколько безопасная установка является уже то есть в отличие как сейчас делают сейчас ну не ну вы знаете как сейчас делают не буду я здесь... объяснить лишний раз буду объясни... объяснять, объяснить именно проект так вот он сам сканер да вот на таких он да вот здесь сама она где-то бы ну наверное миллиметр четыре Самостанин, на который стоят модули и rgb система из зеркальков. Вот платы сканеров, еще раз. Так, и лазерный модуль красный. Вот давайте мы погодим. 655 М МРЛ. Ну, 655 это уже понятное дело чего. И 655. Ну, 655 нанометров. Так, и приблизим, попробуем, вот, почитать, что он здесь. Ну, чтобы вам видно было. я это вижу. Так. 655 и 671 метр вот может кто видит а стоп 635 даже 500 милливатт <laughs> да вот так повер 500 милливатт вообще круто а не пеаа ну ка Так и вверх. Короче, что-то написано. Ну-ка, сейчас, секундочку. Как написано, типа, знак больше стоит и 500 милливатт. А частота 635 нанометров вот указано. 635 и 671. Ну, хрена, есть, конечно, он действительно может так модулироваться там, от 635 до 600. 71, ну вот это прям вообще круто, я сейчас скажу, просто это ну охрененно, если он действительно может так модулировать, ну место то есть менять оттенки красного, начиная с оранжевого 635 нанометров и кончаю ультракрасным таким 671, это конечно прям очень здорово, сейчас, конечно мы, так как он сгоревший, мы его естественно сейчас откручиваем нафиг, чтобы он нафиг не мешался здесь, да, кстати видео про то, то что я его разбираю то есть я снимаю эти модули вообще все то есть и потом естественно мы их, конечно разберем естественно их попробуют ремонтировать то есть ну скорее всего это встанет очень дорого нафиг поэтому скорее возможно я, их даже, возможно я их заброшу их не ремонт так сейчас мы его открутим да, вот здесь, кстати, вот все стоит на таких вот охрененно толстых уголках. Вот все модули стоят. Просто, блин, сколько 8 мм, наверное. Вот так вот раньше было сделано. Так, ну ч ж, отворачиваем. Нифига себе, не отворачивается. Ре реально не отворачивается. сранец, Хорошо затянут, блин. Да, Ослабил я болтики, бу чтобы не тратить лишний раз, может, как памяти, <с> потому что снимаю просто в качестве, поэтому решил я я приостанавливаю. время от времени, точнее буду приостанавливать время от времени видео, чтобы кажется все уместилось у меня. Так вот гачка вот здесь телефон вот, реально фигню мать так ладно сейчас мы его вынем здесь, здесь, да что-то я уже колотить у нас он. красный Телефон задолбал реально задолбал там что ж линзочка вот такая там линза широкая но в принципе как и в моем 600 тьфу, какой 60 10 на метров нанометров на которые кстати тоже делал обзор да конечно это самое. Действительно, я его смогу отремонтировать, я действительно поставлю свою модуль, но смысла, конечно, нет уже этого. То есть, у меня есть свой проект, это самое, для которого все это дело покупал, но ну, имеется 473, 650 и я буду развивать его. То есть, если, конечно, мне получится сделать, действительно, купить, купить кристалл, допустим, в 473 на метр, установить его, и самое либо заменить инфракрасный диод в нем. я, конечно, это сделаю. Если, конечно, это не сверхдорого. Так, 473 на метр, смотрим, сколько, какой мощности. 500 мВт, вот 473 нм написано. Вот сразу говорю, если он 500 мВт, 473 нм, стоимость этого модуля, сразу говорю, купишь квартиру. Так, ну чё ж. Сейчас мы его тоже снимем. Я, кстати, болочки ослабил. Конечно, все эти Конечно, когда буду разбирать, все дело, естественно, сниму. Для таких любопытных, как я. Зараза За шлепнулся уже Там по все отлетит. И крисал, и... и все подряд. Да, кстати, я его вот здесь прикрутил. Вот, вот 473 нам. Просто, так сказать, обалденной мощности. Вот так он выглядит. Вот такая вот дурочка. Сейчас, конечно, я вам покажу линзочку. Уже у меня любопытный. Я думаю, в основном меня смотрит. тот, кто действительно тоже любит подобные штуки. Вот. Вот такая там мелкая-мелкая линзочка стоит, и, ну, у него реально тонкий луч, то есть через 473 метра очень тонкий луч, порядка где-то один миллиметр где-то, самый лучший самый. Естественно, очень маленькая, яркая точка, а у этого, честно говоря, не довелось увидеть мне рабочий такой 473 нм. Что ж, продолжаем кабинет. Это лазерный проектор. Вот я открутил его все-таки. Да, кстати, если действительно его ремонтировать, этот модуль, представляете, сколько надо мощности, чтобы достичь выходной мощности 473 нанометра в 500 милливатт. Это... Ну, вот, если вот даже банально подсчитать это самое, для того, чтобы создать 100 милливатт, Частоты 473 нанометра Нужно целых 10 ватт 10 ватт мощности Нужно подать на кристалл Ну Которая удваивает частоту Представляете сколько нужно на 500 милливатт чтобы получить Выходную частоту 473 нанометра И мощность в 500 милливатт Это просто реально дохрена Да То есть это целых наверное 5000 милливатт Стоп как 5000 милливатт 50 милливатт, Блять, уже, блядь, вот запутался. Так. 10 ватт, так, 50, 50, 50 ватт получается, то есть, то есть надо подать на кристалл 50 ватт мощности, да это просто, просто охренеть, лазерный диод. 50 ватт мощности инфракрасное излучение, которое будет накачивать 473 нм кристаллу, стоит тоже реально дохрена порядка 60 тысяч рублей, и это только на Алиэкспресс. Да. Где-нибудь в другом месте, он, возможно, стоит еще дороже. Это самое. Да, я говорю про лазерный диод 808 нанометров частоты, то есть это реально не диод уже будет, а это самое, лазерная лине линейка. То есть, вот такая где-то балда будет стоять. Ну, конечно, когда мы его разберем, все посмотрим. Чё там и как там. То есть, ну ладно. Про него можно сказать очень-очень долго. Очень долго рассказывать можно. Да, ну, конечно, если здесь каким-то образом уцелел этот диод, который стоит 60 тысяч рублей, Здесь-то, ну, значит, что-то горел другое, то есть, скорее всего, истощился кристалл. 473 метра А, Алюминиевый тревый гранат. Во! 473 нанометра стоит алюминиевый тревог гранат, который удвоивает частоту. Вот именно его, на него надо подать 50 ват мощности. То есть, либо 50 тысяч милливатт. Чтобы накачать 473 нанометра. кристалл. Так, ну чё ж, едем дальше. Откручиваем зеленый. Да, еще раз говорю. Всем нулю. Разберу, покажу, естественно, что там внутри, во всех этом. Будут отдельные видео. То есть, также будут видео в линейку, как и лазерные проекторы. То есть, это самое. По очереди я буду редактировать эти видео. Ну вот. Открутил зеленый лазерный модуль. Вот так он выглядит. На нем, кстати, нифига ничего не написано. Я так понял. Он довольно-таки очень старый. То есть ни бумажки на нем, ничего нету. Вот как-то так. Ну, на жопе зато не стоит. Как на красном, по-моему. Да сделаем грузки чем-то на красном. Чуть хочу пойти. Да, драйвер, кстати, я красным скрутил. Вот он. Выглядит. Ну, как драйвер красного, наверное. На который делал обзор. Про 650 нанометров, который я делал обзор. Конечно, к тем модулям, которые делал обзор. Я ни в коем случае данный лазер подключать не буду. Потому что Афика знает. Что сейчас, а что может сказать до моего рождения так сказать как делали я, я, я же не знаю не знаю какие там были стандарты то есть если есть такой штекер фиг знает, может там то, то что должно быть то что должно быть должно идти к элементу питье, может быть идет на диоту и потом все спалишь нафиг где бы еще есть возможность сжечь сам драйвер да, кстати, здесь систему липи, его по-любому меняли. Да. Вот эту систему ее, оказывается, меняли. То есть уже обрезали все это дело. Когда-то, видимо, видимо, зеленый сгорал уже. Я так понял, поставили другой. И. Ну я так понял, Либо. Либо драйвер другой. Да, скорее всего, драйвер другой поставили. Я так думаю. Потому что зеленый вроде как как будто такой должен стоять так, ну что ж драйвер 473 нанометра вот модуляция к нему аналоговая и охренен, охрененный километру километр 10 наверное, кабель который скручен здесь и подводится вот сюда да, штекером да кстати сам проектор он модульный то есть вот на таких блоках питаниях то есть все здесь модульное так сказать это самое и все отдельно все отдельно вот под этим компьютером тоже, тоже был питание свой стоит на 473 нанометра вообще отдельно был питание вот такой вот, пластмассовый хомут он прижатый хомут какой нет хомут кстати тоже пластмассовый да вот так вот все это дело выглядит еще раз конечно Так, ладно, отсоединю все-таки драйвер и покажу подробней. Конечно, мне сразу говорю, мне ужасно повезет, если здесь какие-нибудь детали сгорели, вот такие вот копеечные, да, которые, ну, не дают, там, пусть, 470 мм сантиметров Мне ужасно повезет <laughs> в вот этом Ну, что-то мне, ну, я знаю на сто процентов буквально. <laughs> Такой шанс? Впадает, блять, один на миллион, блядь. чтобы действительно какие-нибудь там транзисторы сгорели. Как сказать, такой вещи. Ну, то есть, он хорошо охлаждается. То есть, сгореть здесь никак. По сути, вот имеются вот, там, какие-то мелкие детальки, чтобы сгорели. И, и естественно, сам модуль он охлаждается элементом пельтье. То есть, мне крупно тогда повезет, если такой действительно случится. Ну чудеса бывает, но бывает редко, естественно. Ну что ж, порассказывать, конечно, можно. Вот здесь, кстати, тоже все это дело идет вот такой пучок, вот он. Бал питание здесь идет такой пучок. К нему подсоединяется все. То есть и, и... То есть и, и питание, и питание, то есть питание самого блока питания вот этого, вот этого блока питания, они связаны таким, ну, хрен, дешманским кабелем, как, примерно, на магнитофонах используется. 473 нанометра тоже, не, 473 нанометра прям вообще основательно, такой на 220 кабель уже с вилкой, можно так сказать сюда захреначили ну то есть не стали блок питания разбирать сам захреначили как он и есть потому что 470 метра тоже довольно легко спалить как и в основном любые твердотельные и диодные лазеры ну, твердотельные накачиваются диодом то есть отстатики они могут сгорать Поэтому здесь решение рисковать, если максимально делать безопасно и прочно. Ну чё ж, всем, кому все понравилось, конечно. Действительно, если что-то у вас подобное появится, я с удовольствием посмотрю видео других людей, которые про подобные вещи рассказывают. Да, я честно говорю. Как ебнутый, буквально сижу в ютубе иногда. И с, с, ищу подобные видео. Не, не, не только русские, вообще. С любых стран. Мне просто реально придет такая техника. Но мне реально, реально интересно. То есть... Есть у кого-то кого что-то подобное есть? с удовольствием посмотрю про, про, просто кидать ссылку в комментариях так, ну что ж, всем пока то есть это самое и, и, естественно на это все дело видеоклип конечно никакого не будет потому что это самое как когда я восстанов... буду его восстановить, не буду это самое, этого, как сказать, ну неизвестно, просто неизвестно очень дорого, реально дорого его восстановить реально дорого то есть, если вот брать тоже, тоже красный, вот этот, да, -за мэ, на, на Экспресс он стоит, тоже реально дохренает. Ну, порядка до стихи, э, с, с лишним тысячи, где-то. Ну, нас в России заказывать его где-то, тоже, наверное, не ешь его выйдет, на. то есть, наверное, цену заломит за 1 ватт или за 500 милливатт. 473 на метре, я вообще молчу, это вообще просто пиздец, нахуй, уже где-то, да, к миллиону нахуй его ремонт то есть если 470 нм здесь менять и именно 500 милливатт сразу говорю, реально надо быть богатым человеком конечно можно поставить 100 мВт ну который у меня есть и 650 нм 1 ватт ну тогда данный проектор ну как сказать мы потеряли свой смысл да потому что там, то есть уже, как бы, уже не... человек, допустим, который ожидал какие-то подобные эффекты увидеть да, от данного проектора, ну данный проектор способен именно с такой мощностью делать те эффекты, которые, на котором он запрограммируем. То есть составыми мм, ватами ну уже не увидишь того, чего должно быть. То есть того лазерного шоу, это самое лазерных эффектов которые должны быть именно. Там смешение цветов, они же ведь все аналоговые. То есть поэтому это все дело очень дороговато и бессмысленно. Вот, как то видимо, человек, которому я порадовал, самое... видимо, может быть, он знал то, что это действительно реально до хрена встанет. Может, просто купил себе новый, помощнее, покомпактнее, полегче. А может, просто забил на это дело. То есть просто, просто говорю, то есть его ремонт станет реально дохрена, поэтому неизвестно буду ли, буду я его ставить или не буду. может конечно, данный корпус пойму по такие свои проекты, ну просто он прочный, сам надежный и ровная станина. Коньфетиатра сразу говорю. Что надо Наверх от сам... Здесь все менять надо. Просто все на... Они все три сейчас, жужжат. У них подшипники разболтаны и все такое. Так, вот это что немного по показать. Ну там ничего особенного нет, в принципе. Да, да, ничего особенного нет. Блин. Как придумали. Может где-то. Может где-то полз здесь стояла. Хика знает. Такого такого бы такого мини, обычно целиком все на шлейф рассчитывается. Так. Какие-то входы. Почему? Ворли по цветам. G5. Давайте посмотрим, откуда здесь хоть Так, чер черный куда-то идет так вот досрался все дело настолько хитро нафиг блять то есть вот эти все провода провода модуляции да э, э, это самое что от зеленого что от красного что от 473 намета они доходят до сюда а потом бы идут короче бы вот по этому шлифу по белому уже блять э, короче куда-то вот сюда блядь. Да. Они идут куда-то вот сюда. Скорее всего, вот они. Да. Стоп, а может вот эти? Чуть нифига не похожи. Да, здесь белый шлиф, так тонкий, вот идет. Да. Вот. РГБ. Чего? Б, А, плюс Г. Вообще круто. Короче, если не знаешь, кринтамешь. Ну, что еще раз. Смотрите на эту чудо техники. Да-да, я немного потянул видео. То есть, в зеркалах здесь вообще ничего особенного нету. Просто-напросто. Это похожие зеркала, это самое, можно взять, скажем так, ну, вот с такого вот колеса, да, и дешево там, там раз вот, кстати, здесь даже синий остался, да, купил вот такое колесо рублей, сколько там 400 или 800, да, столько цветов всяких, нафиг, ешь не хочу, можно так сказать. То есть там здесь сделали вот именно так, <смех> то есть не, может -то ничего особенного. Ну конечно вот то что вот эта самая платформа просто по прочности удивляет, <смех> реально прочность сделана. Черт, теперь точно. Всем пока, до свидос.